Виолетта Грин. Книга без правил. Ах. Основы грамматики. English в стихах. Тема первая. Артикль. Неопределенный. Артикль. Как маленькое слово называется. Артикль перед объектом-субъектом ставится. э, -э Мы говорим, когда субъект-объект. Один. Когда называем слова из ряда таких же, впервые, когда называем слова из ряда таких же, любые, тогда поставим э или an взамен. Э перед согласными. Эн перед гласными. Эпен apple. Но если перед словом числительное или прилагательное. Артикль перед ними. Будьте внимательны. Э. Happy Face. Э. Lone Race. Виолетта Грин. Книга без правил. Ах! Основы грамматики. Инглыш в стихах. Тема первая. Артикль. Неопределенный. Артикль. Так маленькое слово называется. Артикль перед объектом-субъектом ставится. э, -э Мы говорим, когда субъект-объект один.